Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк. В этом видео я вам хочу представить новую биржу, называется Кикекс. Здесь очень много чего интересного, здесь крутые кэшбэки, умные ордера. Поэтому давайте сейчас разберем, что мы имеем, как мы сможем этим пользоваться, как мы сможем на этом заработать. Как я говорил ранее, умные ордера. Получается максимально просто совершать сделки максимально быстро потом уменьшать комиссию в 5 раз чем больше торгуете тем получается у вас комиссия за сделки идет меньше Но то что выбрать интерфейс это там типа как профессиональный поставить терминал или как в обменнике то есть довольно таки все легко и просто без никаких сложностей в общем здесь есть реферальная программа они лицензированы, получается, в Эстонии. Что еще? Поддержка 24 на 7. Ну и, как говорят, хорошая безопасность. Но я думаю, когда запускают хорошую биржу с такими новинками, я думаю, они заранее продумали, подготовили, скажем так, свою защиту. В общем, что у нас дальше? Попадаем. Здесь есть экосистема. Получается рассказывается о том как здесь это все было построено, в общем, что уже готовое, что скоро будет запущено, то есть и реферальная система там, допустим, готова да. а, получается кошелек что еще в разработке в процессе идет так, реферальная система у нас получается здесь очень крутая, интересная а, то есть за регистрацию допустим, по моей ссылке вы получите бонус в размере 50 тысяч токенов, которыми вы сможете оплачивать разный функционал внутри системы или же комиссию на бирже. Что еще хотел дополнить. Также биржа отдает, получается, 50% своего дохода в реферальную сеть. То есть, когда вы приглашаете, допустим, человека, от всей его комиссии мы будем получать 15% общей суммы от биржи. Если он пригласит кого-то, получается, тоже точно так же плюс 10% от общей суммы. И так, получается, будет до 10 там, уровня реферальной системы. В общем, реферальная система интересная. Можно будет оплачивать комиссии, много разных бонусов получать. Но ну, а мы сейчас идем далее по самой бирже, да, давайте немножко поторгуем, что у нас здесь есть лимит, марки, да, по стопу торговать можно и скользящий, вот скользящая интересная тема очень получается после того как установили ордер допустим примерно мы поставили там покупку на 9000 биткоин, да когда цена достигает уровня активации, но цена дальше продолжает падать uh, уровень активации будет получается параллельно за ней двигаться uh, вниз и получается как только будет отскок uh, сразу же поставит ордер на покупку то есть банально все просто вот, допустим вы поставили купить по 9 а то цена там 8800 стала образно потом еще 8700 как только от 8700 начал отстрел идти вверх получается сразу поставить ордер на покупку в общем что можем попробовать сделать там допустим банально там на 5000 да, поставили на 5000 активацию сделаем 3%. процента чтобы на трех процентах когда цена начнет потом двигаться обратно пошел отскок лимит ну не знаю лимит давайте поставим допустим там 4000 количество поставим один биткоин в принципе все у нас уже полностью все настроено то есть даже новичок банально просто сможет зайти без особых там трудностей затрейдиться, поставить себе ордер и ждать, когда, скажем так, сработает э, данная система и полностью себя, скажем так, покажет. Как вы видите, цену поставили 4 условия активации, какие у нас идут, и все, в принципе, но ну, это просто так было сделано. Я, конечно, не подгонял под, э, получается, под курс. Это она сейчас демо версия. Это Просто было обыкновенное создание ордера. То есть, я думаю, здесь ничего у нас в этом сложного нет. Так, идем далее. В общем, ребята, есть еще, получается, поддержка. Есть все вопросы, все ответы. Точно так же, получается, все ссылки будут в описании. Вы сможете зайти и полностью более детально разобрать э, интересующий вас вопрос. Если, допустим, что-то не упомянул в видео. Также пишите свои комментарии. Получается, подписываемся на канал, ставим лайки. Залетайте в Facebook, смотрите новости о данном проекте, что они там пишут. И я вам оставлю еще ссылочку на телеграм канал, там где точно так же будет поддержка 24 на 7. На этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.